Россия получила идеальную систему ПВО, которая не позволит истребителям США пересечь океан. Российский комплекс s 500 встроенный на единую систему с другими средствами ПВО, станет идеальным оружием против американских истребителей F-22 и F-35. Об этом говорится в свежем материале портала Military Watch. Как отмечают авторы материала. Поступивший на вооружение осенью 2021 года российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» существенно повысил уровень российской системы противовоздушной обороны и в настоящее время не имеет равных конкурентов в мире с точки зрения производительности. Дальность поражения комплекса составляет 600 километров, что втрое больше, чем у ее ближайших западных конкурентов в лице систем ТЭД и «Патриот» которые не в состоянии поражать цели, находящиеся на расстоянии больше 200 километров. Помимо этого Прометей обладает уникальной способностью перехватывать маневренные гиперзвуковые ракеты, летящие со скоростью свыше 10 махов. Для сравнения, предшественник комплекса, не менее передовой ЗРК С-400 мог перехватывать лишь цели, летящие со скоростью 8 махов. Также нельзя не отметить и расширенные функции, которыми славится С-500. Речь, в первую очередь, идет об очень высокой степени ситуационной осведомленности, благодаря чему комплекс способен засекать самолеты на расстоянии до 800 километров. Также Прометей может перехватывать космические спутники и межконтинентальные баллистические ракеты. Еще одна отличительная способность С-500 – возможность интеграции в единую сеть со старыми системами ПВО, такими как С-400, и вовсе превращает комплекс в краеугольный камень всей российской противовоздушной обороны. Тем не менее, отмечают авторы, если предыдущая система С-400, поступившая на вооружение еще в 2007 году, была разработана с прицелом нейтрализации скрытых целей, в частности истребителей невидимок, таких как американские F-22 и F-35, то ценность S-500 для таких целей неоднократно ставилась под сомнение. Да, в теории Прометей должен без проблем справляться с истребителями, однако нельзя забывать, что изначально он не создавался для выполнения именно таких задач, в первую очередь он был ориентирован на борьбу со стратегическими бомбардировщиками, баллистическими ракетами, спутниками и даже космическими самолетами. Однако, даже если предположить, что S500 действительно может иметь проблемы с поражением истребителей и невидимок из-за своей излишней дальнобойности, комплекс все равно может внести важный вклад в борьбу с такими целями. И здесь на помощь придет уже упомянутая ранее способность S500 интегрироваться в одну систему с более старыми комплексами. Иными словами, мощные и почти защищенные от помех датчики Прометея, объединенные в сеть с, с 400 и другими системами меньшей дальности, обеспечат практически стопроцентное обнаружение любых самолетов, будь то F-22 или F-35. А уж после этого поразить их в воздухе не составит для российской армии большого труда. Помимо этого s 500 прекрасно оптимизирован для нейтрализации самолетов поддержки, жизненно важных для эффективных операций вражеских истребителей и невидимок, таких как самолеты раннего предупреждения, АЮ, которые координируют действия истребительных подразделений НАТО. Еще одной заметной целью являются воздушные танкеры, позволяющие истребителям преодолевать большие расстояния, да заправляясь прямо на лету. Не секрет, что американские стелс-истребители F-22 и в особенности F-35 не могут похвастаться большой дальностью полета, особенно если сравнивать их с российскими Су-32 и Су-57. Поэтому Россия, уничтожив сопровождающие их танкеры, сделает просто лишит не позволит истребителям ВМС США а даже пересечь Тихий океан. Даже если не удастся ликвидировать дозаправщики на начальной стадии полета. Это в любом случае внесет серьезное коррективы в американские операции и как минимум вынудит американские истребители совершить экстренную посадку. Конечно, резюмируют авторы Military Watch, идеальных систем ПВО не бывает. Но на самом деле они и не нужны. Ввиду большого разнообразия воздушных угроз гораздо логичнее искать отдельный ключ для каждой из них. Однако способность C500 позволяет говорить о том, что Россия, хотя и не получила идеальную ракетную установку, уже может похвастаться идеальной или близкой к тому всей системой противовоздушной обороны страны. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.